Друзья, всем привет! На связи Станислав Орехов и я приглашаю вас на девятую международную дизайн конференцию, которая пройдет 6, 7 и 8 апреля. Если вы работаете в теме дизайна, если вы фрилансер, руководитель студии, либо только начинающий, обязательно нужно быть там для того, чтобы окунуться два дня в атмосферу праздника, атмосферу Взаимной помощи и взаимного обмена информацией и стратегиями на будущий год. На VIP-блоке, на третьем блоке я буду рассказывать, как все это внедрить, как построить свою студию мечты, как зарабатывать на дизайне деньги, как это делать максимально эффективно с помощью технологий продаж и внедрения тех знаний, которые вы получили. Если вы уже развиваетесь в теме дизайна интерьера и достигли каких-то высот, то обязательно приходите все равно для того, чтобы и других посмотреть, и себя показать.